Ну и все, давайте, залетаем, короче, сразу же. Все, давайте вот так вот, госзакавраю. О, повезло, повезло. Получается, ну вот это, да, получается. Конечно, чау но за такое вот я осуждаю, то, что ты вот так вот эмодзи спамишь. Видишь, даже сообщения типа не зачитала. Но... Но все-таки зачитал Вот у меня вот на, на сюда выбыло Это, ой, точнее вот сюда Это типа ближе к этому челу То есть не к этому, а вот к этому же Так что все, сейчас проверим, если он в группе И э, подписан ли он на меня в роблоксе Если подписан, то все чики-пуки Как бы реально Не прокачка будет Так, заявочка есть Сразу же отправил заявку На 4000 он зафоловин Что? Нифига, ты что на всех там фолловишься что ли, чел? Так, хорошо ну давай, а, получается... Опа. Ну и давай, а, получается, 50 робоксов у нас... Да, все в группе есть. Красавчик, взлетает. Все, давайте...